Всем привет ребята и добро пожаловать на канал я Оля. Сегодня я хочу вам показать айсберг слайм. Этот слайм я сделала сама. И хочу сказать, что он сделан из китайского набора. Если вас заинтересует, можете взглянуть в описание под видео, там я оставлю ссылочку на данный набор. Смотрите, какая красота у меня получилась. Я его подержала 3 дня в холодильнике, он такой весь воздушный. И сверху у него корочка, смотрите, какая красота. И сейчас попробуем его потрогать. на ощупь, очень приятный, воздушный. Ребята, мне пришел набор для создания айсберг слайма. В этот набор у нас входит два прозрачных клея. Также вот такие вот формочки, в которые можно потом закладывать лизунов. Обязательно порошочек порокс. Потом пена для бритья от жилет. И также еще вот таких вот три красителя. В этом комплекте еще представлена вот такая палочка. Ее смысл то, что вы можете надувать с помощью нее лизунов. И также еще вот такие вот ложечки для замешивания, две штуки. И два мерных стаканчика для воды, например. И второе для того, чтобы разводить наш борок с анизделением, что в принципе очень удобно. И сейчас мы с вами будем делать айсберг слайм. Уберем все лишнее. Нам стаканчики точно не понадобится и трубочка. Возьмем емкость, в которой мы будем замешивать наш слаймик. И для начала откроем наш клей и вылим его в емкость. И также поступим со вторым. Теперь мы размешаем наш клей. Какой бы нам сделать? У нас тут есть цвет зеленый, синий и оранжевый. Давайте попробуем, сделаем оранжевого. Так, теперь мы откроем нашу пену, И теперь это все будем размешивать. У меня получилась целая тарелочка пены. Склеим. И сейчас нам нужно с вами развести вот этот боркс в водички. Возьмите маленький стаканчик, наберите в него водички и положите в него вот такую вот одну чайную ложечку борокса и хорошенечко растворите. Вот наша водичка с бороксом и сейчас мы по чуть-чуть будем добавлять к нашему слайму. Ребята, у нас получилась огромная тарелочка айсберг слайма. Сейчас мы с вами его переложим в другую тарелочку. Он такой пружинистый. И поставим его в холодильник на 3 дня для того, чтобы у него получилась хрустящая корочка. Давайте с вами вместе переложим. Надеюсь, что он поместится в эту тарелочку. Смотрите, какая воздушная штука красота. Он маленько сейчас прилипает, но когда он постоит в холодильнике, он приобретет свой вид настоящего флафи слайма.